Первый же день, какая-то изуточек, не слоится, ничего себе. А сегодня еще и второе, и прям даже сидела на нем, я не знаю, может, может и собирается так и дальше сидеть. Вот такие чудеса происходят.